Здравствуйте, меня зовут Наталья, канал Жизнь на пенсии. А что делать на пенсии? Конечно, гулять. Хотя сегодня выходной день, 8 декабря, и можно гулять не только пенсионерам. Вот кто-то гуляет прямо по морю, в прямом смысле слова. Ну а кто не умеет этого делать, тот наблюдает с берега как и мы. И как называется этот вид спорта? Сёрфинг. Я ничего не перепутала. Катание на доске. Или, может быть, как-то по-другому? Сегодня ветерочек, волны на море. Наверное, такая погода... И нужна этим ребятам. Я часто слышу, когда говорят, ну что делать на этом Балтийском море? Что купаться там нельзя. А купаться можно даже зимой. Было бы желание. Любоваться морем можно круглогодично. Красиво здесь. красиво в любое время года ну и пару слов о погоде сегодня плюс 7 и несмотря на ветер очень тепло и комфортно дождик пытался немножечко покапать ну, такой небольшой дождичек сейчас пойдем гулять по променаду вы увидите, сколько народа. У меня обычно такие лирические фильмы, связанные с морем. Сегодня будем гулять и наблюдать, что происходит практического, что меняется. Буду вам показывать то, что вижу сама. Меняется, хочу сказать, в лучшую сторону. Вот даже за тот год, который мы здесь живем, очень многое изменилось. Не может не радовать, когда что-то строится новое, ремонтируется, приводится в порядок. Туристы круглогодично приезжают в Зеленоградск. Все это замечательно. Очень нравится Зеленоградск, именно близостью к Калининграду. Сегодня специально засекла время, за сколько мы доезжаем до моря. Я ссылочку оставлю, или как она называется, подсказка вверху. Посмотрите дорогу, если кому-то интересно. Так вот, ехать от Зеленоградска до Калининграда мы сегодня ехали в дождь, не торопились 20 минут. Мы обычно паркуемся на улице Московской, там есть платная парковка, и бесплатно можно найти места. И буквально 2 минуты, и мы на море. Но вот про изменения, которые происходят. Вот меняют велосипедную дорожку. Не знаю причину. Укладывают новыми плиточками. Еще вот такие столики интересные. Из бочек сделанные. Мне понравились. Заглянула туда. Вовнутрь. Там лампочка. Смотрится очень симпатично. Вот так ловко работают укладчики плитки. На то, как работают другие люди, можно смотреть бесконечно. И вот так это выглядит в конечном результате. Можно приобрести корм для птиц. Надеюсь, что он хороший. Не знаю даже, кто его производит. Идем дальше. Любуемся морем. Доходим до пирса. Я тут решила в кадре показаться. Сегодня вода зеленого цвета. Такие волны. На пирсе, как всегда, много рыбаков. Это их железные кони. Обратите внимание, как людно. Туристов и местных жителей очень много на море. У меня недавно внучка была в гостях с дочерью. Конечно, они были в восторге именно от моря. В первый раз видела она такую красоту. Вот ей пять лет, и она говорила, что у нее аж дух захватывает. Сюрсингистов прибавилось на обратном пути. Но они, видимо, только еще учатся. И вот с такой силой бьет эта волна. Я не представляю, как это все можно сделать. Здорово. Эх, опять упал. А мы идем дальше. Вот это местечко очень нравится. Здесь так симпатично все сделано. Здорово, что дерево применяют в отделке. Очень много дерева здесь. Все в одном стиле. Классно. Приятно вот по дереву ходить. Ничего не гниет. Я не знаю, чем-то его, может быть, обрабатывают. Может быть, когда дерево постоянно в воде, с ним ничего не делается. Смотрите, как здорово. Там вот светильнички подсветку делают приятную вечером. Камешки такие симпатичные. Под дождем они такие яркие становятся. И все очень гармонично. Собака хотела покупаться. Но раздумала. Вот здесь еще какие-то фонари новогодние, может быть, установили. Вот я думаю, что вот эти вот розово-фиолетовые. Зачем? Ну, нарядно, может быть, не знаю. А вот это мне очень нравится, конечно. То, что она немножечко подзеленела. Такое очарование придает. Здорово. Очень люблю это место. И всегда вот здесь именно захожу к морю. Тело на лавочке посидеть, но нет, мокро. Идем дальше. Вот, чтобы не скользило. Сделали вот такие ступеньки, украсили все камнями. Дальше пойдем посмотрим, что там. И дальше тоже везде дерево. Здесь детская площадка. Ну и вот вы видите, что вовсю идет ремонт этого парка. Детский сказочный домик. Просто вспоминаю внучку. Она, конечно, с удовольствием это все обследовала. Я думаю, что детям всем нравится. Здесь вот дерево с камнем. Просто вот такая вот тропинка деревянная. Сейчас еще погуляем. Вокруг озера Посмотрите, как его Расширили Увеличили Сейчас пойдем Немного Вглубь Посмотрите, какая Скамеечка Классная вот эта зелень, так вот, металл позеленел от сырости. Вот здесь вот сделали дорожки. Раньше они были из плитки, а сейчас продолжили именно из дерева. Мне кажется, очень и очень очень это хорошо. Озеро увеличили, там его почистили, видимо. И оно уже стало намного больше, чем было. Такие дорожки здоровские. Ну а дальше там еще пока дикая природа. А здесь вот уже все благородили. В парке есть и старые деревья и приятно что подсажено много новых таких красивых сосен и вот мы дошли до дуба императорского он посажен был в 1872 году в честь императора вильгельма такой вот дуб уже получается Почти двухсотлетний. На этом наша прогулка закончилась. Мы едем домой. Я буду с вами прощаться. Всего вам доброго. Всем пока-пока.